Сыворотка Stop Time 25 серии Anti-Age. Данная сыворотка была выпущена к юбилею компании 25 лет. И так как она очень понравилась нашим клиентам, осталась, так сказать, постоянной коллекцией. В данной сыворотке есть достаточно мощный комплекс антиоксидантов это экстракты планктона, зеленого чая, это витамин С в стабильной форме содиум аскорбилфосфат. Здесь есть высокомолекулярная гиалуроновая кислота, которая удерживает влагу, и комплекс гидролизованного коллагена и растворимого маластина, который восстанавливает упругость кожи. Сыворотку можно использовать. В среднем с 25-28 лет, раньше, наверное, в ней нет особой необходимости, но, по сути, возрастных ограничений нет. Если кожа пострадала, например, от инсоляции интенсивной вы обгорели в отпуске, то вы спокойно можете курсом использовать эту сыворотку, даже если вы моложе 25 лет. Данная сыворотка наносится как в вечерней, так и в утренней рутине, как вам удобно, под любой уходовый крем, под декоративную косметику, она под ней не скатывается, Небольшое ее количество, она очень экономична, наносится на лицо и шею, включая даже образ вокруг глаз, и через 3-5 минут можно нанести поверх нее любой крем, например, увлажняющий или сыворотку Vita Matrix, которая тоже содержит антиоксиданты из серии Home Care, либо тональное средство. Вечером можно использовать ночной увлажняющий крем.